сегодня у нас в обзоре вермишель красная цена И пусть будет с куриным вкусом вермишель 365 дней вермишель под брендом красная цена продается в магазинах пятерочка плюс вермишель 365 дней соответственно Продается в магазинах лента. А теперь самое интересное, кто же производит данные продукты? Да, все тот же филиал Anacom. Под брендом Anacom производится свои собственные Супы быстрого приготовления, а также вермишель каждый день, который продается в Ашане. А что же 365 дней? Смотрим. ООО Кинглион Тула. Кинглион производит, не знаю, производит сейчас или нет, по своим брендам. А также вермишель Лушин для магнита. Все тоже, что и вермишель Аташана. Два вида приправа и масла, масла нет. А вермишель из лента ничем не отличается от вермишели из магнита. Даже пакетик от приправы такой. Хотя нет, есть различия. Масла в упаковке нету. В Лушин масло было. триста шестьдесят 365 стоит, если не ошибаюсь, 3 рубля 19 копеек и красная цена около 4 рублей. Что можно сказать? Слева дешевле, а справа больше. Выбор остается за вами.